Когда неведомая сила, на пажите хумя. Да что На хумя, да нет, не скажется, просто еще раз. Когда неведомая сила, на пажите хума, почила. Погибла с шумом не возла, Огонь посек ее до Все, что казалось прежде милым, как миг содел апостылом, Тогда сквозь дым и перепел, а впервые встретил духом вас. Три отрока в ярчащих лизах пришли Пришли по полю моему, неся и сердцу и уму, В а круге радости в корзину. Я упросил дать мне ножку, оставив все иду да вперед. И где увижу зарево плывет, куда спешу обрадовать пилот. Так хоть речей я вас не брошу, Сусите радости, и пусть пожар растет. Это рік смиренно мысли, нашу зиму. Всем спасибо!